Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Легкое, невесомое, как облачко запеканка или суфле – это десерт, который не ляжет тяжелым грузом на ваш желудок, а готовится он из обычного йогурта и самых простых продуктов, которые найдутся в каждом доме. Итак, для начала отделить желтки от белков. Пока работать будем только с желтками. Перетираем их с сахаром до посветления всей массы. Затем введем йогурт. Вместо йогурта это может быть сметана невысокой жирности. Доводим всю массу до однородного состояния. Просеиваем в нее крахмал и снова тщательно перемешиваем. Добавляем щепотку соли и цедру лимона. Она полностью нейтрализует вкус яиц в суфле. Это может быть и апельсиновая цедра. Все на ваш вкус. Всыпаем немного разрыхлителя. Тесто почти готово. Осталось взбить белки до твердых пиков. Занимает это 5 минут. Теперь вводим взбитые белки в полученную смесь и аккуратно соединяем всю массу вместе. В тесте останутся небольшие хлопья белков. Все их разбивать не нужно, иначе можно нарушить структуру теста. Хлопья при выпечке полностью растворятся. Дно формы я застилаю пергаментной бумагой на выпуск и обрабатываю бортики. Заливаю в нее тесто. Форму нужно немного встряхнуть, чтобы ушли все пустоты. Деревянной палочкой немного взболтать содержимое. Выпекала я свое суфле 55 минут при температуре 170 градусов. В готовом виде оно должно трястись, как желе. Оставить его доходить в духовке, а затем убрать охлаждаться в прохладное место. Суфле при остывании сильно теряет в объеме. Но на то оно и суфле. Но вкус остается неизменным. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянтур.